Берег. Не идите через Рэп! Папа! Папа! Черт! Пес, открой шлюз! Вытащи нас отсюда! Давай, быстрее! Возбей ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Давай, Горден! Пошли! Уходите отсюда. Я не могу бросить Арстан. Пес, проводи гордо на Холмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Что они стали подволны тем демонам, которые существуют в плоти, но в которых нет света! Выжжены, как мебел, скрязь моей души, питаю как пока <свес> ничего не останется. <свес> Ну кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. EEEH <laughs> Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Сзади! В Ревенхолме нужно быть бдительным. Лучше бегой! Ты уже встречал мою пасту! Система... Ты меня включила? Морфий введен. Будь ты проклято, дитя! А, это твой брат! Прошу прощения! Но ничего страшного! Мои боли это цветочки для тебя! Снзи свой меч в тех, кто причиняет меня страдания. Скажи моей душе, я мое спасение. Люди раньше. Да. Требуется мед помощи. Нужны легкие ранения. Внимание, состояние критическое. Система. Морфеи, идем. Положение критическое. При смерти. Это ты, брат! Прошу прощения. Но ничего страшного. Мои пули это цветочки для тебя. Перелом. И пусть меня зовут сумасшедшим. Ведь ты есть моя помощь, сила и... Спас... обнаружен незначительный перелом. Иди ближе! Ты расшевелил ад! Это мне по вкусу! Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови! Хорошо. Держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Целься в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне! Внимание! Крови обнаружено свой вид! внимание крови обнаружно Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Брайна исчерпан. и исчерпан. Good boy. Как ты тут оказался, брат мой? Ты не в той части города! Разве я не говорил искать церковь? Стань на путь истиной, пока не поздно! Thank you. А сейчас черпы. ОВИ обнаружено, оВИ, положение критическое, пациент при смерти, состояние ухудшилось. Вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку! Подожди немного! Терпение, брат мой! Держись, брат! было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат. И ступай легче, ибо это священная земля. Okay. поторопись пока я держу ворота прощай брат боюсь Отправляю тебя в темное место, да светит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу! <свят>